Квартира на две стороны дома, вот у нас вход, Одна дверь, дверь нужно будет менять, здесь у нас прихожая она порядка 5 квадратных метров, а с большим местом под гардеробную, здесь выход, а здесь прямо санузел, упираемся, и она выходит на две стороны, одна комната порядка 23 квадратных метров, Вытянутая прямоугольная Вид из окна на улицу Октябрьская Окно интересное Улица Октябрьская внизу Рынок колхозный Центр города впереди Юбилейный микрорайон города Такая вот она Дальше вторая. вторая комната, потолки здесь порядка трех метров, вторая комната, здесь кухня-гостиная, здесь порядка 19 квадратных метров, выводы электросети, разводка электричества, кабель для электроплиты и выход на балкон. Так как квартира на две стороны дома, одна сторона смотрит на улицу Оркетовская, другая сторона смотрит во двор. Квартира такая есть. Интересует цена? Обращайтесь.